Здравствуйте! В Москве состоялось вручение золотой медали имени Владимира Шухова, легендарного русского инженера-изобретателя. В этом году медали Шухова удостоены конструкторы мобильной башни обслуживания для ракеты «Союз» в Гвианском космическом центре. Подобная вертикальная конструкция на российском стартовом комплексе применяется впервые. Особенность этого комплекса является то, что интеграция космической головной части на ракету-носитель осуществляется в вертикальном положении уже настоящий в стартовой системе ракет. В будущем году Роскосмос планирует вывести на орбиту научный аппарат «Спектр-РГ» — орбитальную обсерваторию для изучения дальнего космоса. Один из главных вопросов, на которые ответит новый «Спектр» — как проходила эволюция галактик во Вселенной. Это компьютерная модель нашей Солнечной системы с расстояния несколько световых лет. По мере удаления, объектов на картинке все больше. Это с расстояния 2 миллиарда световых лет, множество галактик. Вот такие вот большие узелки на карте Вселенной называются скоплениями галактик. Есть узелки поменьше. Это, может быть, их называют группами. Окинуть а взглядом Вселенную астрофизики мечтают на протяжении полувека. Начало карты нашего мироздания ограничивались скоплением нескольких тысяч галактик. Последний обзор — Слоуновский, названный в честь учредителя проекта Альфреда Слоуна, уже миллионы галактик, а масштаб — 4 миллиарда световых лет. Данные Слоуновского обзора они помогают увидеть, посмотреть, как распределена материя во Вселенной, и в этом распределении увидеть, так называемые брионные акустические осцилляции, их еще иногда называют сахаровскими осцилляциями у нас в России. И они являются, как бы, если говорить коротко, как бы эхом вот этого большого взрыва, из которого родилась наша Вселенная. В 2014 году на орбиту выведут российский аппарат «Спектр -гамма». Его миссия – настоящая вселенская перепись – один из главных вопросов, который должен разрешить спектр РГ – эволюция галактик. Почему в центре каждой галактики массивные черные дыры? И как со временем изменялась их масса? Единственное, что по-прежнему остается мечтой будущего – заглянуть за границы Вселенной. Наблюдаемая часть Вселенной конечно. Когда мы смотрим все дальше, мы идем назад по времени. Ну и когда мы смотрим совсем далеко, мы приходим к тому времени, когда Вселенная была очень плотная. Это называется большой взрыв. И свет даже дальше не мог распространяться прямо. Испытания аппарата вскоре завершатся. Инженеры приступили к созданию летного варианта. Конструкция – два рентгеновских телескопа – российский и немецкий. Это крупнейшее, я могу сказать, вообще за всю историю сотрудничества между Россией и Германией, или Советским Союзом и Германией эксперимент в области научного космоса. Это уникальная получается комбинация, которая позволяет ну, взаимодополнять друг друга. Орбита спектра РГ полтора миллиона километров от Земли, в четыре раза дальше, чем до Луны, так называемая точка либрации или точка Лагранжа. Рабочее место многих космических обсерваторий. Там атмосфера нашей планеты не мешает, а притяжение Земли и Солнца уравновешивает аппарат, так что корректировать орбиту не надо. Там есть условия незатенения, это условия постоянной радиовидимости, это э, обеспечение э, энергобаланса на борту, чтобы можно было непрерывно работать и обеспечивать выполнение научной программы. Сегодня на орбите уже трудится космический телескоп «Радиоастрон», сканирующий Вселенную в радиодиапазоне. Вслед за спектром РГФ космос отправит орбитальную обсерваторию «Спектр УФ» для исследования дальнего космоса в ультрафиолете. Тайны роздания станет меньше. На Донецкой земле отметили день рождения космонавта Георгия Берегового, единственного фронтовика в звездном отряде. Дважды герой Советского Союза, летчик штурмовой авиации Береговой, свою первую золотую звезду получил в годы войны. Вторую звезду за то, что научил летать корабли «Союз». Енакиево – сердце Донбасса. Уютный и чистый, что необычно для города шахтеров и металлургов, но с жестким горняцким характером. Только местные улицы и дома пропитаны не угольной пылью, а космосом. Как говорил Фридрих Шиллер, космос – это мысль Бога. И советские люди... Бросили вызов и попытались разгадать эту мысль. 15 апреля Енакиева отметил день рождения человека, который здесь родился и вырос – космонавта Георгия Берегового. Именно он в свое время совершил революцию в космонавтике и вошел в историю пилотируемых полетов под номером 12. Он начинал с этого самолета, я так понимаю, и в аэроклубе, а потом уже, так сказать, в качестве курсанта Ворошилградской школы летчиков имени пролетариата Донбасса. Почти 200 боевых вылетов и каждый раз на волосок от смерти. В 44-м звании Героя Советского Союза и уже после войны работы летчиком-испытателем. 40 лет он почувствовал, в небе ему тесно, а в отряд космонавтов брали только до 30. Вы учитываете свой влатор? Я много лет работаю летчиком-испытателем, и поэтому... Испытание новой техники. Это является естественным стремлением каждого летчика испытателя. Береговой полетел в космос 47 лет после череды аварий на новом корабле Союз. Полет был очень непростой. Сама подготовка была не совсем обычной. К сожалению, в начале 1968 -го года мы потеряли Гагарина. и После этого приходилось вот ему идти в космос. Что тоже наложило, конечно, отпечаток на этот полет. Впервые стыковка планировалась в ночных условиях, которая была очень тяжелой, нестандартной. Благодаря его полету Союзы стали главной рабочей лошадкой космонавтики, а Георгий Береговой национальным героем. Но его душа и сердце остались в родном городе. О космосе здесь говорят с детского сада, и каждый малыш знает, надо стремиться к звездам. Хотя у каждого своя звезда. Те, кто постарше, приходят сюда, в музей своего знаменитого земляка. Георгий Тимофеевич подарил нам уникальную коллекцию. Если бы не он, конечно же, никогда бы у нас не было этих скафандров, Ястреб СК-2, этих спускаемых аппаратов. В городских школах ко дню рождения космонавта готовят звездные уроки, выставки, сочиняют песни, смотрят фильмы. Для того, чтобы воспитать у ребенка какие-то хорошие душевные качества, должен быть обязательно какой-то э, образец подражания. Удивительно, дети стремятся быть похожими на своего героя не по велению старших, а потому, что здесь так принято. Донбасс многонациональный, и может быть в этом и есть причина, что... Смешение крови, смешение знаний, культур. Рождаются наиболее сильные, грамотные, целеустремленные и смелые люди. Через полгода, 26 октября, к 45-летию полета Георгия Берегового в Янакиево обещают грандиозный праздник. А это всего лишь разминка перед разбегом к звездам. Если человечество как вид намерено выжить, необходимо срочно осваивать космос. Об этом заявил известный астрофизик Стивен Хокинг. Времени, как он полагает, осталось не так уж и много – не более тысячи лет. В ближайшие годы человечество должно пройти так называемую «точку сингулярности» – прорыв в интеллекте и технологиях. Если этого не произойдет, то будущее землян под большим вопросом. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!